На связи Максим Петров. Я приглашал всех э, в такой семейной дружественной обстановке обсудить тему самый лучший год, как сделать двадцатый год в трамплину в мир больших денег. Хочется поговорить про год э, 2020, для того чтобы сделать. Э, не только 2020 год, а в принципе, чтобы изменить немножко ситуацию в свою пользу, чтобы мат ожидания по приросту капитала, соответственно, перевести в плоскость того, чтобы выходить отсюда победителем и в большинстве своем делать правильные ставки да, на правильные вещи. Очень много разговоров по поводу кризиса, действительно, наверное, текущий экономический цикл, цикл роста. Он характеризуется тем, что очень многие люди ждут кризиса, как правило, как, когда кризиса все ждут, его не происходит, потому что он всегда приходит неожиданно. Впервые за всю историю фондового рынка Соединенных Штатов Америки активы в фондах, которые занимаются пассивным инвестированием, активы фондов индексного инвестирования перевалили, то есть абсолютное число частных лиц, которые инвестируют в Америке в фондовый рынок, за 50% перевалило число людей. Которые инвестируют в пассивные инструменты инвестирования. Эволюция инвестиционных стратегий она происходила по, раз, два, три, по трем направляющим, по трем видам эволюционировала. Первая эволюционировала это технический анализ. Да, это трейдинг, это спекуляции. Это тоже есть адепты по-прежнему, просто их, наверное, стало меньше. Это первый технический анализ. То есть был сформирован телеграф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 Учеником Бенджамина Грэма стал Уоррен Баффетт, соответственно, Бенджамин Грэма оперировал этими понятиями, начал оперировать в 20-30-х годах 20-го столетия, соответственно, если отмотать...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 адептом теории портфельной теории является Рейдалио, что, что о чем говорят адепты, да? адепты данной концепции, концепции портфельной теории, что, ребят, не нужно смотреть на вопрос, что вы покупаете, покупайте всего по чуть-чуть. Регулярно ребалансируйте портфели, и то, что вы покупаете, покупайте через индексные фонды, то есть, покупайте широкие рынки. Сырьевые товары, недвижимость, рынки акций, рынки облигаций, да, покупайте через самые дешевые инструменты ETF. И вот сейчас получается то, про что я говорил, как раз если посмотреть, теория стоимостного инвестирования была принята всеми, зародилась портфельная теория, и опять-таки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 То есть, он уже в 2007 году, соответственно, заключал пари о том, что он просто будет покупать индексный фонд Vanguard, а активно управляющие могут там покупать что угодно, ребалансировать портфели, выбирать звездные фонды, и Баффет э, выиграет, да, то есть, они поспорили там каждый по 500 тысяч долларов поставил, на миллион спор был. Ну и в итоге, соответственно, Баффет победил в 2017 году. И сейчас он тоже говорит, инвестируйте в выдексное инвестирование. И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 с 50-х годов 20 -го века по 80-е годы Америка жила в период постоянно растущей инфляции и растущих процентных ставок. То есть процентная ставка с 0,5% с 1955 -го года выросла до 80-х годов. В 85-м году процентная ставка составляла порядка 19%. Задумайтесь, друзья, в 80-х годах стоимость денег в Америке было 20%, причем тому была достаточно высокая инфляция.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 И, конечно же, в этот период, да, портфельная теория, она и предполагала, что вне зависимости от того, что ты купишь, у тебя все вырастет. То есть у тебя стоимость денег с 80-х неизменно снижалась. При этом получается, что происходило с недвижимостью? Вот, пожалуйста, график недвижимости. Цена на недвижимость выросла. Национальный индекс цен на жилье в Соединенных Штатах Америки. Росло? Все росло, потому что процентные ставки снижались.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 Нужно будет таким многоруким человеком, да, в плане инвесторов успешного инвестирования. Эпоха интеллектуального управления она сводится к тому, что нужно будет очень внимательно отбирать определенные ключевые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 63-65 рублей, регулярно, стабильно покупаю доллары, хеджирую его через покупку золота, через ETF, покупаю короткие облигации, находимся в акциях с дивидендами привлекательными.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 Что происходит с глобальной ликвидностью, что происходит с глобальным долгом, да, то есть как это может развиваться по времени. Кто хотел бы получить завесу тайны, да, и узнать более подробно, что мы делаем в рамках закрытого клуба инвесторов, да, и у нас а, проходит раз в квартал закрытое мероприятия, съезд инвесторов, кто хотел бы принять участие в закрытом съезде инвесторов. Подробностей, как таковых, нету, и в этом случае, говорит, Максим, ты говоришь, говоришь, а конкретики никакой нет. Конкретика есть, просто она стоит денег. Поэтому есть предложение встретиться, вы со своей стороны платите деньги, отдаете мне за информацию, которая вам пошаговый даст алгоритм. Кому это интересно непосредственно, вот заплатить за информацию, провести лично со мной целый день и мало того, еще попасть на второй день, на втором дне будут приглашенные спикеры, которые расскажут, первый спикер расскажет о том, каким образом. Являясь работником по найму, в следующие 12 месяцев увеличить свой доход минимум там, от 15 до 100%. Давайте я вам более подробно расскажу э, вот, э, про то, как ну, прийти в реальную жизнь и куда я вас непосредственно приглашаю. Э, мы говорим о глобальных рынках, мы говорим о том, как можно простому частному инвестору выйти на международный рынок, создав инфраструктуру, какие инструменты покупать. 5 6 октября в Москве встречаемся, общаемся вживую. Со мной познакомитесь, лично мне зададите вопросы. При этом, если говорить о том, что непосредственно будет, ссылку, соответственно, вы получите, да, можете более подробно узнать, что у нас будет на съезде. В Первое выступление я в течение полутора часов расскажу вот чисто финансовую ситуацию, которая происходит на глобальных рынках. В России, в Соединенных Штатах Америки, в Европе и Азии. Выкладка, что происходило в последний квартал, что происходит, да, что является первой почему мы непосредственно не падаем. Второе выступление управляющий партнер проекта Max Capital Никита расскажет про то, какие стратегии принесли прибыль инвесторам Max Capital в рамках закрытого клуба, да, для участников клуба мы просто это подытожим, что и почему мы делали в выкладке, да, то есть чем мы руководствовались, когда принимали эти решения. Вы, в свою очередь, поймете, на что стоит обращать внимание, чтобы применить это в своей собственной жизни, даже не являясь участником закрытого клуба инвесторов. Разбираем подробно, как инвестировать в российские зарубежные облигации. Даем список этих облигаций, инвестируя в которые вы можете обогнать долларовую инфляцию в от 2 до 5 раз. Пятикратное преодоление инфляции может быть, то есть список из облигаций, которые мы э, выбрали для того, чтобы удовлетворить этой цели. То есть у нас задача сейчас сохранить капитал, находиться в долларовых активах, то есть вы получаете инфраструктуру каким образом открывать брокерский счет и вы получаете список из этих облигаций, чтобы позволяет вам как минимум закрыть инфляцию в долларе. И заключение первого дня будет пошаговый план действий на четвертый квартал 19 двадцатый год. На что обращать внимание, да, то есть в каких инструментах непосредственно находиться и как мы будем реагировать в зависимости от того, какие могут быть событийные события. Моменты. Мы смотрим на облигации и российские, мы смотрим и на международные облигации. Фактически вы для себя сможете закрыть вопрос, что делать в следующие 12 месяцев со своими активами. И получите конкретный инструментарий. Во-первых, нужно увеличивать размер инвестиционного капитала, нужно увеличить размер активного дохода. И поэтому я пригласил как раз-таки Ильгиза Валинурова, человек, который э, оказывает консультации, хантит высокооплачиваемых менеджеров, составляет резюме, то есть его индивидуальная консультация, часовая, стоит в районе 10 тысяч рублей э, по карьере. Соответственно, Ильгис э, на протяжении трех часов расскажет вам, подаст информацию, что, как выстроить диалог с руководством, что нужно сделать для того, чтобы активный доход даже в период кризиса у вас увеличился. Второй спикер – это Тимур. Э, Тимуру я безмерно благодарен, Тимур Едгаров – это человек, э, пройдя лично его тренинг, э, появился проект Max Capital. По двум направлениям работать, да, вип-спикеры вам, соответственно, покажут направление, каким образом сделать активный доход, в каком направлении лучше открывать собственный бизнес, который бы вас воодушевлял, вдохновлял, чтобы люди вам за это непосредственно платили деньги. И соответственно, если вы работаете по найму, можно делать это непосредственно параллельно, то есть увеличивая доход по найму. И мы с командой, с Никитой, с управляющим партнером, соответственно, говорим вам по, про финансы, да, то есть более глубоко идем уже в дорогую информацию, которая стоит денег для нас, потому что мы информационные ресурсы сами по себе достаточно дорогие. И, соответственно, люди, с которых мы получаем эту информацию, взаимодействую я лично, Никита взаимодействует, да, то есть это вот именно такой концентрат знаний. Поэтому я приглашаю пройти эти практические вещи, Соответственно, это то, что можно получить 5-6 октября, непосредственно взаимодействуя, знакомясь с нами. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Рад буду встречаться на съезде.